Украина маленькая страна в Восточной Европе, в восьми тысячах километров от Вашингтона, с населением примерно как в Калифорнии. Что-то значительное вовсе нет. И все же мы не перестаем говорить об Украине. В ближайшие дни Россия может нарушить восточную границу Украины. И, как нам говорят, мы этого не потерпим. В Вашингтоне территориальная целостность на США значит меньше, чем ничего. Стены – это расизм. Мы страна иммигрантов. Но территориальная целостность на Украине – вот за это мы должны воевать. Все политики Вашингтона из каждого угла – левый, правый, белый, зеленый и посередине – продвигают войну против России. В Вашингтоне это главный тезис. Россия! Россия плохая! А о чем тут вообще речь? Ну, понятно, это обычный набор лжи для детишек, но в чем конкретная ложь? Мы поговорили с Эрликом, и он указал, что есть много факторов, толкающих нас к войне на Украине. И один из них, самый главный, НАТО. А что есть НАТО? В чем цель существования НАТО? Через 30 лет после распада Советского Союза, против которого он был создан. Но никто не может ответить на этот вопрос. Ни одна живая душа. Тем не менее, те же люди, которые сварганили войну в Ираке, сейчас настаивают, чтобы Украина вступила в НАТО. Это значит поставить американское оружие на границу с Россией. Россия этого не хочет. Так же, как и мы не хотим русские ракеты в Тихуане. В этом напряг. Как указал Орлик, ирония в том, что члены НАТО даже не хотят там Украины. И все это пахнет полным безумием. Тут нет никаких американских интересов. А вы недоумеваете, а почему это вторжение, наша такая большая забота? Зачем даже рассматривать риск американскими жизнями и зачем посылать на Украину миллиарды долларов? Мы уже потратили на Украину 4 миллиарда долларов за последние несколько лет. В основном на оружие. Цель подразнить Россию. И может быть поубивать немного русских. Китай – главная угроза для США. С китайской угрозой и рядом никто не стоял. Наше внимание к Украине по определению отвлекает внимание от Китая, но хуже и опаснее, чем это. Опаснее, чем, чтобы то ни было это толкать русских, вынужденный союз с китайским правительством. Мы можем получить двух наших наибольших соперников, объединившихся не только в военном смысле, но и против наших долларов. Когда доллар США перестанет быть мировой резервной валютой, наша страна станет нищей всего за одну ночь.